Всем приветик! Совет от друзей. Расклад плюс-мини для россиянс. Итак, посмотрим, какой совет хотят вам передать ваши друзья. Так, посмотрим. Так, у меня перевернутые оказались. Так, ваши друзья хотят вам передать совет, что у вас в жизни есть счастье. Опять перевернутые что ли? что у меня вообще. Подождите-ка, у меня тут половина перевернутая. Сейчас. так, так очень нормально ваши друзья хотят передать вам друзья именно могут быть разными могут быть животные также природа ангелы ваши насекомые стихи ветер солнце или луна или звезд также друзья могут быть сами люди и друзья могут быть определенные предметы талисманы так Друзья, вам передают, что у вас в жизни есть счастье, вы есть само счастье, у вас есть сила справиться со всеми неудачами. Также у вас гармония в душе, у вас нет в душе. То, что было в прошлом, у вас осталось в прошлом, вы извлекли опыт из прошлого, и вы много чему учитесь. Также вы решаете все свои вопросы сами. У вас есть надежда, что в будущем у вас все будет хорошо. У вас будет умеренность. Также вы будете чувствовать себя солнечно, ярко. И если даже будет неудача, вы сможете понять это именно с душой, с умом, что если неудача, значит, рядом будет удача. Главное, правильно. Найти подход, решение ситуации, почему-то возникло, из-за чего, для чего-то оно было, это неудача, на что обратить внимание. Также попытаться понять, для чего состоятся такие моменты, и либо это вы создали такой момент, либо же вокруг вас происходит. Все это надо понимать. И также у вас есть новый путь к новым знаниям, вы сможете чему научиться. Вы очень мудры, правильно поступаете по справедливости, даже если вам говорят, зачем тебе к чему-то стремиться, зачем чему-то учиться, там, может быть. Не так интересно, и вообще для чего, если даже потом вот эти знания уже человек не будет применять. Вы все равно идете к тому, что вас интересует, какие есть желания. У вас благополучие, в семье, в душе есть. Также есть новые знания, умения, что у вас все получится, вы справитесь. Вы будете обучаться, вы будете также понимать, что вы можете все на свете узнать, всему научиться. И это самое главное, сам процесс обучения. Чтобы не просто быть умными и вот знать, чтобы стать мудрыми, но еще сам процесс, когда вы обучаетесь, вы что-то новое познаете Вы чему-то учитесь, и для вас этот сам процесс обучения настолько интересен, что вы много чего узнаете. Раньше то, что у вас было в прошлом вы понимаете, что, возможно, вы чего-то не знали, чего-то не понимали, думали, ну, что это с вами так судьба играет, что она специально делает вам моменты, ситуации, но вы стали возрождаться, вы стали видеть себя со всеми другими людьми, не как раньше в прошлом, а намного умнее, и вы понимаете, что даже если у вас возникают вопросы, чтобы вы решали, вы принимаете решение, но бывает, что моменты вы не можете понять, как принять решение, в какую сторону, в какую пользу вам помогут друзья. Возможно, вы раньше не обращали внимание на свой внутренний мир. Чему-то не учились, для чего вам нужно было и важно было необходимо для жизни. И когда вы уже начали обучаться и понимаете, что вот в прошлом вы могли бы воспользоваться этими знаниями, но у вас этих знаний не было. Зато вы сейчас благодарны самим себе и самой себе благодарны за то, что вы все-таки знаете, также продолжаете учиться, знаете знания, те умения, чему вы обучались, и даже вам интересно, что будет. Ну, не то, что дальше, а вот, что будет вот по поводу этих знаний, куда применение их, либо же копить свои знания понимать, что... Знание это самое интересное. Это не как игра, это как поучительное. Не то, что поучительное, это даже знакомство со знаниями, интерес. Вот у вас появился интерес, и вы хотите познакомиться с новыми знаниями, понять, чтобы правильно поступать по, справ по справедливости. Также много учитесь, читаете, что-то узнаете. Правильно, и всегда принимаете решения. Уже не как раньше вы могли задумываться, как поступать, а вы уже знаете, как, и, ну, как можно применить решение, и в какой ситуации, как можно а, поступить, правильно себя повести. Также у вас надежда на то, что у вас все получится в плане... Обучиться, чему-то научиться, и у вас это будет будет время, будет знание. Для вас дороги все открыты, и вы чувствуете благополучие. Не только вот тому, что вы научились, но также в вашей душе, что вы все знаете. Для вас это интересно. Вот, да? Для вас это интересно и необходимо жизненно. Для жизни, для интереса. И также знать и понимать. Учиться. Чему-то новому. Постигать новые знания, новые умения. Знать. Законы жизни, законы Вселенной. Понимать что вокруг вас что-то новое тайное открывать, как в сказках, что-то непонятное понять, чему-то новому обучиться. Ваши друзья советуют вам советую вам, чтобы вы. Обучались, учились, и также свои знания и умения могли применять в жизни. Но самое главное, это именно процесс самого обучения. Понимать, для чего, почему, как, зачем, и можно ли это применять, или это только в теории, в практике может совсем по-другому. Также вот по поводу законов физики, химии, вообще абсолютно любых, не только уроков школьной там программы, но и даже жизненные уроки. Также что-то новое понимать, что-то новое там достигать вот эти новые знания, записывать их все можно, и также придавать, можно открыть, ну, своим детям, внучкам, внукам, правнучкам, правнукам, своему будущему поколению. И также вы можете открыть свой мир, создать свой мир волшебный. Также что-то новое свое придумать. Люди придумали язык слов, ну, афобит, как разговаривать, и также вы можете что-то новое свое придумать. Всем пока!